А что так можно было, что ли? Иди за собой, будь осторожным. Глядя на чужие ошибки, можно сделать все иначе, чтобы никогда не совершить их. Но, к большому сожалению, мы так не умеем быть плохим примером, гораздо веселее. Здравствуйте, уважаемые! В этом видео будут признания ошибки. Достоверные факты, идентификация личности и оценочное суждение. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Ну а прежде чем мы начнем, подписывайтесь на канал, там вас ждет развлекательный контент, алкообзоры, энергоконтроль, рецепты и патруль. Как вы уже поняли, речь пойдет о ДТП, состоявшейся 10 марта в Новой Ладоге. Ну а теперь самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты. Ну что ж, как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Здесь должны были быть отсылки к первому видео по данной теме. Но по просьбе пострадавшей оно было полностью удалено по причине неверно изложенных некоторых фактов. А именно, на основании переписки пострадавшей с очевидцем данных событий можно утверждать, что я ошибся, когда говорил, что она поднималась на мост. Приношу свои извинения. Вторая неточность в том, что велосипедистка, сбив девушку, проехалась по ней. Ну, это такое чисто типа, художественного вымысла для нагнетания саспенса. Действительно, почему бы нет? А теперь еще раз перенесемся на место ДТП и постараемся восстановить максимально... Точно всю картину событий. Итак, мы на мосту через Староладовский канал в Новой Ладоги, и сейчас мы попробуем повторить полностью, точно путь потерпевший Но для этого необходимо войти в образ. <плодисмент> Поехали. И вот где-то сзади в этот момент едет она. Спускаемся с моста. Примерно в этом месте происходит столкновение Александру Михайловну Макееву, а именно так зовут. Потерпев, сзади врезается велосипедистка. Сбивает ее с ног, та ударяется затылком об асфальт, получает сотрясение головного мозга, трещину в черепе. Как следствие, месяц больничного, потерю трудоспособности. А вот именно вот в том направлении, предположительно, да, по нашей версии скрывается виновница ДТП. Обычно в своих видео, в этих моментах я прошу задонать денег мне на поддержку канала но в этот раз я прошу помочь пострадавшей александре михайловне макеевой вот именно к этому номеру который вы сейчас видите на экране прикреплена ее сбербанковская карточка так что можете позвонить со словами поддержки также можете перевести и денег потому что месяц без работы в магните это довольно таки тяжелое мероприятие тяжелый момент в жизни она нуждается в вашей поддержке она всегда это примет и будет вам благодарна но это не точно можем ли мы с полной уверенностью утверждать что велосипедистка была пьяной нет данных о медицинской экспертизе подтверждающие то что она была под воздействием алкоголя мы не имеем однако судя по ее лицу кадры, видео и фото, что мы имеем, дают шанс предполагать, что так было. Но лишь только предполагать. Но какая разница, факт наезда остается неоспоримым. Дальше вопрос уже пострадавших от ДТП. И с ним к нам обращается Бэткомедиан. Что, блять, с этим персонажем? Как можно умудриться удариться затылком об асфальт, когда в тебя въезжают сзади на велосипеде. Наверное, как-то постараться, какие-то супернавыки или что, что, что, что, что, как это возможно. Это же личное дело каждого, да? Не, не хочу никому ничего навязывать, утверждать или делать какие-то выводы. Личное дело каждого. Но если из двух вариантов увеличения шансов на безопасность выбрать хотя бы один, то будет уже как-то хорошо и спокойно. Оставь хотя бы обзор. Не вытаскиваешь наушники, оставь обзор, сними капюшон. Не хочешь снимать капюшон, вытащи уши, оставь вслух, ты все равно что-то услышишь. Как можно вот так вот относиться к своей жизни и к своей безопасности? Хотя бы что-то одно. Как продолжишь свою жизнь конкретно ты? После выписки ССРБ, все еще будучи на больничном, с в черепе, после сотрясения мозга... Естественно! ...продолжать гулять в наушниках и капюшоне, так же, как и во время ДТП, продолжать активно гулять по улицам, будучи на больничном, а не восстанавливаться, сидя дома. В этом вообще есть логика! Личное дело каждого? Да, возможно. Итог. Для одной... Полная безнаказанность для второй месяц нетрудоспособности. Раньше 9 апреля мы ее на работе в магазине «Магнит» не увидим. Еще раз напоминаю про поддержку пострадавшей словом и рублем. Это можно сделать по телефону, к которому привязана, как я уже говорил, карта Сбербанка. Девушке будет приятно, она всегда готова принять разного рода поддержку Ни -ху -я. личного я знаю мало но наверняка я и в принципе никто не мне никак я пришел из ниоткуда и уйду в никуда всем привет и пока такие дела понимаете не будет благодари. не благодарить если просто человеку который вот за счет два ядерного вот человека фотографии не дает ну да что, не надо мне помогать ну знаю когда на него дружит согласит вау сотен тысяч рублей я думаю, он передумает. да нормальная конец нормальная вау сотен тысяч рублей да ну за ты деньги доски по магнити все равно тебя никто не смотрит